Вопрос номер девять. Какая пища может поднять энергию человека? Я считаю, что энергию человека может поднять только монопища. Какая то вода, а также яблочко, а также там, отдельно не сваренное, а сырое что-то. Вот орех можно съесть. Или можно съесть какую-нибудь э, приправу, специю, травинку. Если это монопища, то есть отдельно куркуму, отдельно кориандр или отдельно огурец, или отдельно помидор. Это продукты, которые находятся отдельно, это продукты, которые попадают в ваш рот в виде монопродукта. И вот данный продукт, который можно кашку, которая сварена без масла, просто с водичкой и без соли, потому что в монопродуктах, в которые ничего не добавлено, это монопродукты, из которых черпает человек огромную энергетическую силу. Но есть одна тайна. Для того, чтобы продукт или монопродукт отдал вам силу свою, необходимо знать, что в тот момент, когда вы едите такой продукт, вы должны представлять, будто в этом продукте вы видите солнце. Если вы будете брать каждое утро, съедать яблоко, в котором вы будете видеть солнце, это яблоко будет заряжать вас энергией на весь день. Такое солнце бессмысленно представляет в случае, если есть борщ или суп или там, оливье и так далее, так как это уже смешанные продукты. Но в случае, если вы пьете воду, представляете солнце, если вы едите яблоко или огурец, представляете солнце, то вы в дальнейшем можете ощутить на себе ту энергию, которая сделает вас энергетически, физически сильными. Я ответил на вопрос, какая пища может поднять энергию. Ответ ⁇ монопища, вода, яблоко. В одном экземпляре, если в нем представить солнце, и съесть это в одном экземпляре, допустим, огурец, в котором солнце, яблоко, в котором солнце, дальше там виноград, в котором солнце и так далее, даже вино, в котором солнце. Это все является монопродуктами. Если съедать монопродукт, в котором солнце, то это дает человеку яркую энергию, особенно если это что-то сырое, неваренное. Дальше.